И на Кенти не палился, не палился, не болился, хоть с утра до поздней ночи был немного не алё, но при этом не болился, не болился, не болился, потому что абсолютно контролировал полет. Он проснулся в гранд отеле вызвал горничную Лизи, заказал вареных раков и клубничного желе, но при этом не палился. Не полился, не полился, с крупным, правда, поругался, Мелких, впрочем, пожалел. Он пришел в большой театр и ворвался за кулисы, И сказал кардебалету «Сумку Биркин заменит Но при этом не полился, не полился, не болился, И теперь такие сумки носит весь кардебалет. Он приехал на работу и шагнул из Роллс-Ройса и шагнул из роллс Ройса прямо в личный кабинет, и сотрудники сказали: нифига он уборолся. Уборолся, упоролся, никаких сомнений нет. Но при этом каждый вспомнил славный кодекс жаболиза Он гласит, хозяин барин, а начальник молодец. И сотрудники решили, и на Кенти не спалился, не спалился, не спалился. Вот и сказочки, конец. Белый белый лавин снегу